Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Делаете ли вы что-то, что может вызвать неприязнь окружающих? Я уверен, что вам часто говорят, что вас не должно волновать мнение других, пока вы довольны собой. Однако ваше настроение и эмоции все равно могут зависеть от того, что о вас думают другие, и это нормально. В конце концов, все мы – социальные существа, которые в значительной степени зависят друг от друга. Мы хотим нравиться и желаем одобрения, благодарности и принятия со стороны других. Исходя из этого, вот шесть моделей поведения, которые могут вызвать неприязни окружающих. Первое. Делиться слишком большим количеством фотографий в социальных сетях. Вы когда-нибудь были в Инстаграм и чувствовали раздражение от одного человека, который заваливает вашу ленту фотографиями за фотографией? Хотя обмен фотографиями может быть полезен для налаживания межличностных отношений, исследования показали, что слишком большое количество фотографий может иметь обратный эффект. Согласно исследованию, проведенному Дэвидом Хаттоном, ваши отношения в реальной жизни могут быть затруднены, потому что люди не будут относиться к вам так же хорошо, если вы постоянно публикуете свои фотографии. Кроме того, друзьям может не понравиться, если вы будете выкладывать слишком много семейных фотографий, и наоборот. Чтобы избежать ухудшения межличностных отношений, подумайте о том, как фотографии, которые вы размещаете, воспринимаются всеми, и учитывайте это при размещении своих постов. Номер 2. Снисходительное хвостоство. Представьте себе следующее. Ваша подруга жалуется вам на то, как она загружена работой в своей недавно избранной роли президента студенческого совета. Она говорит, что у нее такой стресс. На самом деле, она похудела на 10 килограммов и даже может влезть в свои старые джинсы из 9 класса. Как слушатель, вы переводите серию жалоб своей подруги и выводите истинный смысл, скрывающийся за хвостовством. Она гордится своей новой ролью и знает, что выглядит лучше, чем когда-либо. Это и есть искусство хвастоства, и оно не является привлекательным. Согласно рабочему документу Гарвардской школы бизнеса, для проведения исследования они выбрали собеседование при приеме на работу. Независимых исследователей попросили определить, кого они с большей вероятностью возьмут на работу. Результаты показали, что три четверти участников скромничали. А независимые помощники исследователей с большей вероятностью приняли бы на работу людей, которые были честными и не скромничали, и сочли их более симпатичными. Поскольку хвастовство отталкивает большинство людей, рекомендуется по возможности избегать его. Номер три. Не улыбаться. Вы тот, кто обычно не улыбается, или вам трудно сохранять улыбку во время вечеринок или семейных встреч? Если это похоже на вас, возможно, к вам не часто обращаются. Исследование, проведенное университетом Вайоминга, показало, что улыбка очень влияет на то, насколько вы симпатичны, даже больше, чем открытое положение тела. Основная причина заключается в том, что когда другие люди видят, что вы улыбаетесь, это вызывает у них хорошее настроение, что естественно привлекает их к вам. Старайтесь улыбаться всегда, когда можете и когда вам этого хочется. Это сделает вас гораздо более привлекательным, особенно при первой встрече. Номер 4. Постоянно критиковать выбор людей. Ненавидите ли вы, когда люди подвергают сомнению ваши решения только потому, что вы поступили не так, как они? Исследование, опубликованное в Journal of Consumer Psychology, подтвердило, что вам не нравится, когда кто-то критикует ваши собственные решения, что делает вас более склонным к неприязни. Вы естественным образом сравниваете себя с другими людьми и решаете строить отношения, основываясь на сходствах и различиях, которые вы видите в них по сравнению с собой. Это сравнение усиливается при сравнении этики и морали, поскольку они являются неотъемлемой частью вашей личности. Поэтому, если вы постоянно критикуете, осуждаете или закрыто относитесь к выбору людей, есть шанс, что вы им не понравитесь просто из-за разногласий, существующих на фундаментальном уровне. Если они готовы обсуждать с вами свой выбор, было бы разумно задавать вопросы, чтобы понять, откуда они исходят и какова их точка зрения, вместо того, чтобы впихивать им в глотку свое мнение. Пятое. Подавление или притворство своих эмоций. Вам трудно выразить другим свои истинные чувства. Соглашаетесь ли вы с тем, с чем не согласны, только чтобы избежать конфликта? Если это так, то такое поведение может вызвать неприязнь окружающих. Это происходит потому, что люди могут понять, когда вы ведете себя неаутентично. Согласно исследованию, проведенному Орегонским университетом, люди, подавляющие свои эмоции, воспринимаются как менее сговорчивые и более неуверенные в отношениях. Как человеческие существа, мы ищем людей, которые, скорее всего, ответят взаимностью на наши инвестиции. Поэтому, когда мы обнаруживаем, что кто-то скрывает свои эмоции, мы можем интерпретировать это как незаинтересованность. И номер 6. Написание официального письма с улыбающимся смайликом. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы добавить улыбающийся смайлик в рабочее письмо, которое вы собираетесь отправить своему начальнику? Возможно, вам стоит переосмыслить этот вариант. Исследования показали, что хотя улыбка приличной личной встрече сделает вас более симпатичным, добавление улыбающихся эмодзи может сработать против вас, особенно в официальной обстановке. В подтверждение этому, в статье 2017 года, написанной исследователями из Израиля и Нидерландов, говорится, что добавление улыбающихся эмодзи в электронные письма заставляет вас казаться менее компетентным. Если у людей создастся впечатление, что вы некомпетентны, это, скорее всего, приведет к тому, что они вас не взлюбят, поскольку люди тяготеют к тем, на кого они могут положиться. Чтобы избежать этого, старайтесь четко разделять формальные и обычные письма не забывая при этом, что добавление улыбающихся Модзи не окажет никакого реального влияния на то, насколько теплым вы будете казаться. Показалось ли вам это видео полезным? Как вы думаете, какие еще модели поведения могут вызывать неприязнь окружающих? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще.